Возможно, в этом видео вы найдете признаки, которые помогут вашему мозгу адаптироваться в судьбоносной встрече, когда она произойдет или понять, что вы уже проходили через этот опыт. Как же происходит встреча с близнецовым пламенем? Все мы мечтаем об искренних поддерживающих, доверительных, радостных, счастливых отношениях. Именно такие отношения складываются между людьми, души которых называются Близнецовыми пламенами. С подобной встречи начинается интенсивное развитие души человека. Встреча с Близнецовым пламенем всегда подобна вспышке. Такая встреча говорит о том, что вы достаточно далеко продвинулись по духовному пути, пути Божественного единства. И что как вы, так и ваше близнецовое пламя готово к резкому повышению своих вибраций путем соединения ваших энергий. Встреча с близнецовым пламенем помогает вспомнить себя, каковы мы были на самом деле, но не обязательно ведет к романтическим отношениям. Вы можете быть одного пола с вашей душой близнецом, или разница в возрасте может составлять 50 лет, или вы оба можете уже состоять в отношениях. Вы можете стать лучшими друзьями, коллегами по работе или разойтись в разные стороны по дороге судьбы, но эта встреча однозначно повлияет на вас, сделает вас более настоящим, центрированным и когда пройдете через все испытания, счастливым. Близнецовые пламена – это две половинки одного. Это одна душа, разделившаяся на две полноценные души, но оставшиеся абсолютно идентичными. В этой начальной точке создания каждое единственное сознание Монада содержит семена божественного женского и божественного мужского Альфы и Омеки, противоположных полюсов одной действительности. При спуске в реальность третьего измерения эти два аспекта одного были разделены, и так были созданы близнецовые пламена. Одно из них пламя Альфа, другое пламя Омега. Оба пламени воплощаются, чтобы проживать жизни разделенными друг с другом, но они всегда на каком-то уровне знают о потере аспекта себя. Также на глубинных уровнях своих душ они знают, как узнать близнецовое пламя. При встрече с близнецовым пламенем вы можете ощутить, будто вас выбросило в открытый космос. Вы можете очень ярко ощутить, что вы с этим человеком одно целое может быть чувство слияния и растворения друг в друге, что может сопровождаться даже страхом, Но даже если есть страх, то его затмевает чувство неописуемого восторга от обретения целостности и полноты события. Обычно Близнецовые пламена не воплощаются вместе, кроме случая, когда они приходят на Землю для высшей цели. В наше время много эволюционировавших близнецовых пламен воплощаются, чтобы помогать повышению сознания человечества. Обычно, когда одно пламя воплощается, другое остается вне формы, предпочитая энергетически поддерживать своего воплощенного близнеца. Когда близнецовые пламена воплощаются вместе, их объединение на физическом плане часто хаотично и полно напряжения физического, эмоционального, ментального, умственного и духовного. Их отношения очень интенсивны, романтичная версия любви, о которой все мы мечтаем действительно для близнецовых душ. Когда близнецовые пламена объединяются, они становятся зеркалами друг для друга. Они здесь, чтобы отражать недостатки и несовершенства друг друга поскольку конечная цель близнецовых пламен – их полное объединение на всех уровнях. Еще раз, теперь воплощение. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на YouTube канал «Мир мыслей и чувств», ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, пишите, что вас волнует, и я обязательно сниму такие видео. В следующем видео я вам расскажу признаки встречи близнецового пламени. С вами была Елена Лиенко. До новых встреч в новых видео.